Воу, всем привет, дорогие друзья! Вы спросите, где мы сейчас находимся? А мы находимся рядом с нашей студией звукозаписи. Она как раз вон там, наверху. И для чего мы сюда пришли? Не угадали. Сегодня мы не будем записывать треки и делать новую музыку. Сегодня мы даем интервью. Да-да, именно интервью. О а чем оно будет? Конечно же будет. О жизни, о музыке, о дальнейшем творчестве. Обо всем, что вам интересно. О лучших моментах жизни. Любви. В общем, самое интересное вы увидите, естественно, через некоторое время вы увидите буквально... В общем, скоро вы все увидите сами, все узнаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а но ну, мы пошли. <музыка>